Все, что мужчина делает это показывает его суть то есть он может делать мелкие вещи там вот у вас упала тетрадка он подошел поднял вот. это уже о чем-то говорит о том что он хочет вам давать то есть мужская энергия это отдавание вот. самый крутой мужчина в нашей солнечной системе это солнце вот. Оно отдает постоянно то есть вот как бы суть мужской энергии светит на всех Земля, вот эта женщина, она принимает солнечное тепло. И э, что делает Земля? Земля крутится вокруг Солнца, давая ему силу. И вот это вот метафора отношений мужско-женских. То есть мужчина вам отдает, а вы им интересуетесь, вы в него вникаете, вы ее поддерживаете, вокруг него вращаетесь. Как бы. Потому что не нужно вращаться, если мужчина не Солнце, если он какой-то там каменький. Да, или он черная дыра, например, я хочу с тобой секса там, ну, ходи, пожалуйста, ну, будешь солнцем, получишь секс. А пока ты, пока ты черная дыра, как бы, ну, нету солнца, нету секса, вот вам и все. То есть отдавание, действия. И через эти действия мужчина сам реализуется как лично. он становится сильнее. Это важно, это очень важно, и для него, это для него польза. Так что вы там такая вот, а я такая вся корышная, там хочу мужчину поиметь. Да нет, если он не отдает, он не реализуется. Он просто зачахнет. Он превратится из солнца, ну, скажем так, в уголек. А потом и в, в пепел.